Магазин «Бронзовый мир». Любая люстра в наличии и на заказ. По лучшим ценам. Сравните и убедитесь в этом. Самый большой выбор люстр на Северном Кавказе. От ванных комнат до банкетных залов. От эконом до премиум-класса. Также у нас вы найдете обои, картины, цветочницы, вазу, посуду, торшеры и различные предметы интерьера. Новогодние скидки до 30%.